Здравствуйте, друзья, художники-любители. Так как это первый ролик, вышедший в начале 2021 года, поздравляю всех с Новым годом. Всем желаю творческих и жизненных успехов. Ну, а теперь, собственно, о сегодняшней теме. Слышал я такой вопрос от художников. Обязательно для разных картин иметь разные по цвету краски, чтобы они отличались по колориту. Сразу отвечу, не обязательно. В трех частях ролика одной палитрой, не меняя основных красок, будут написаны три картины. Вот показываю их: Васильки, Зимний лес, Солнечный зимний день. Копия с картины Педерманстед. Как видите, все три картины имеют различный колорит. Как было сказано ранее, для их написания использовались одинаковые краски. все по порядку. Немного истории. Попросил меня мой друг написать Васильки, ну, ко дню рождения его любимой супруги. Для тех, кто следит за моим творчеством, будет не новость, что один печальный опыт с Васильками у меня уже состоялся. Для тех, кто не в курсе, смотрите ролик под названием «Пишем натюрморт с Васильками». Не хотелось снова повторить ошибку, и я начал анализировать. Посмотрел много работ с букетами этих цветов. Пришел к выводу, если Васильки в букете сами по себе ничем не разбавлены то эта синяя масса, несет какое-то напряжение. Синяя краска, самая темная из трех основных цветов. Она прекрасно работает в теневых местах. Она незаменима ну, при написании неба, естественно, в своем высветленном варианте. Короче, в синем цвете есть что-то тревожное, если ему ничего не противопоставить. Вот я вам показываю финальную картинку, и по ходу буду рассказывать, как она создавалась. Первый вопрос встал о натуре, где взять васильки и еще какие-нибудь полевые цветы, если работа велась в декабре месяце. Пришлось включить фантазию и память. Мы с другом в летний осенний период отдыхаем в деревне и ходим в лес собирать грибы. Значит сюжет возник из памяти. Лесной урожай, где присутствуют грибы, ну, возможно ягоды, ну и конечно полевые цветы и конечно васильки. Было сделано много карандашных эскизов по композиции натюрморта. Простите, нет возможности их показать, так как не заснял видео этих материалов. Остановился вот на таком варианте, сделанном на коленке. Окно. На столе в центре стоит какой-то тазик, который впоследствии превратится в корзину. Слева цилиндр. Пока не знал, что из него получится. То ли вазочка с цветами, то ли еще какая емкость. Справа такой же цилиндр, только маленький. Короче, все по ходу и по порядку. На сеанс первый. Серый подмалевок. Сначала о красках. Ради чего впоследствии и затевался этот эксперимент. Три основных краски. Кобальт синий, у меня спектральный. Но это не важно, можно и просто кобальт синий, там средний взять. Кадмий красный светлый и кадмий желтый светлый. Белила не в счет. И еще краска Марс коричневый темный. Это вспомогательная краска, и на первых этапах она особо не понадобится. А пока три краски. Синяя, красная, желтая. Из них составил три серых колера в сторону высветления. На протяжении всего эксперимента цифра 3 будет звучать постоянно. Далее объясню почему. Тремя серыми оттенками рисовался подмалевок, строилась с композиции. Не менее важное, на этом этапе создавался переходной слой от акрилового грунта на масляную живопись. В качестве разбавителя применял вайс или льняное масло. Их можно было объединить в одну смесь, в двойник, э, примерно в равных пропорциях. Но я просто смачивал кисть в обеих баночках, излишки вытирая об тряпочку. В чем трудность создания черно-белого подмалевка? В том, что изначально нужно было учитывать соотношение серых пятен по светлоте и темноте. Без натуры или референса понять как идет свет затруднительно. Тем не менее, в данной композиции один прямой источник освещения – окно. Поэтому при контровом свете сильнее будут освещены бока предметов, чем больше их площадь к зрителю. Остальное рассеянное освещение комнаты. Самые темные из пятен – это стена. mm Таким образом, образовалась черно-белая композиция. Грибы подсмотрел вот с этой картинки, этап был недолгим и оставлен на просушку. Есть вопрос, почему не писать эту фигню за один сеанс а прямо? Отвечаю, можно, но это получится другая техника. Далее я подниму этот вопрос, особенно в последующих картинах. В хоть и использовались белила, которые долго сохнут, тем не менее на просушку ушло пару дней не более. Так как слой тонкий и писался повозжесткой кистью, ну, почти втирая краску в грунт. Пока сох подмалевок, за эти два дня писались еще два подмалевка будущих картин. Короче, время зря не терял. Палитру красок не менял. Они оставались от предыдущей работы. Сеанс второй. Поиск тональности, цветной подмалевок. Этот сеанс был назван Поиск тональности не случайно. Те же три основные краски, что и в первом сеансе. Вроде на деревенский. Значит, в основе его я захотел использовать все дерево. Коричневая краска в смеси с желтой давала древесный оттенок. Была добавлена капелька красной краски. Не больше трех цветов краски, в составлении одного колера. Опять звучит цифра 3. Чтобы было понятней, пока смотрите, как составлялась палитра, проведу аналогию с музыкой. Какую бы тональность, музыкант не выбрал, в аккорде всего три ноты. Первая из которых будет являться тоникой. Созвучный тон, тональность или колорит картины. Все ноты, как и краски, должны тяготеть, притягиваться к тонике, к тональности. К колориту, короче. Дополнительные ноты, как и дополнительные краски, могут являться украшением. Типа септокорд добавлена одна нота. В красках тоже можно использовать большее количество цветов, но уже не в колере, а на самой картине, в качестве какого-то украшения, оттенка. Итак. Основная тональность картины будет держаться на коричневой, желтой краске, ну, типа охра. Можно купить и готовую охру. Их много по оттенкам, продается в магазинах. Мой эксперимент заключается, чтобы тремя красками написать три разных картины по колориту. Извините, повторяюсь. Получилось два оттенка охры. Одна потемнее, за счет большего добавления коричневой краски. Ей закрашиваю общие площади предметов. В этом сеансе я исключаю растворитель у Вайспирид. Разбавляю краску просто льняным маслом. Иногда растворителем промываю кисть, но в основном лезу из краски в краску не промывая кисть, а лишь вытираю ее об тряпочку. Вначале я говорил, что свет идет от окна в глаза зрителя. Значит тень от предметов и их собственная тень будет направлена также на зрителя. Угол падения равен углу отражения. Правило. Забыл сказать, из цилиндров, которые были на эскизе, решено изобразить не царские вазы, а обычный алюминиевый бидон и кружку. В левом нижнем углу драпировка. Какая драпировка из чего, тоже решалась по ходу. Получится, что получится. Но все равно получится. В бедоне будут цветы, естественно васильки, ну и ромашки, конечно, они как бы созвучны. Темно-зеленая краска составлена из синий и желтый, прям по ходу. Самое светлое пятно на картине – пейзаж за окном. Это три светло-зеленых колера, составленных также из синей и желтой краски и высветленные белилами. Небо за окном – это капли синей краски на белилах. Шляпки грибов – это две чистые краски, в основном коричневая и красная. Один составной колер – оранжевый, замешанный на красной и желтой. Светлые участки на ножках и под шляпками грибов – это тоже три светлых колера на белилах кружку решил насыпать землянику. Кадмием красным без прописи деталей обозначил будущую горку ягод. Все просто. В таком виде был окончен второй сеанс. Как видно, появился цвет на предметах, но колорит держится на одном колоре охра. Она присутствует даже в красных шляпках грибов, в землянике, в кружке, где под тонким закрасом, где в местах не Я уже говорил, что кисть особо не промываю, переходя на разные краски. От этого подмалевок имеет некую такую грязь, грязьку. Это поле для дальнейших прописок и акцентов чистыми красками чистое может быть только относительно грязного. Вот такой цветной подмалевок был оставлен на просушку. Опять тот же вопрос: почему не продолжит писать дальше? Ведь это вроде немногослойная живопись. Да, немногослойная, которая подразумевает прозрачность слоев при письме прозрачными красками. Здесь используются кроющие краски. Даже полупрозрачный кубаль синий при смеси с белилами становится непрозрачным. Назову эту технику немногослойной, а послойный. Тот, кто утверждает, что в одном сантиметре картин можно получить множество оттенков, но там из 20 разных по цвету красок, ошибается. Я уже говорил, больше трех нот в аккорде нет, больше трех основных цветов нет, из трех цветов создаются любые оттенки. Попробуйте провести такой эксперимент. Сыграть одновременно семь имеющихся музыкальных нот и еще со всеми полутонами, получим шум и не получим музыки. Все семь нот должны играться во времени, а краски используются в пространстве. Каждой ноте свое время, а краски свое место. Малеви. По слойной живописи, кроющими красками, можно набрать множество оттенков в каждом сантиметре картины. Более подробно расскажу позже. Особенно эту фишку покажу на примере второй картины. Сеанс третий. Письмо. За Заглавие ролика, три картины одной палитры. Немножко поправлюсь, э, палитры конечно я менял. Просто оставались три краски с прежней, и я не выбрасывал их, а переносил на чистую палитру, заново составляя дополнительные колеры. Вот например палитра со второй картины зимнего леса. Итак, в этом сеансе прописываются детали, по большей мере залезая в чистые краски. Но как видите, сама палитра неизменна. Плетение корзины рисуются коричневой краской. Лучше надо было еще в подмалевке сделать какой-то предварительный рисунок, иначе я просто запутался в этих веточных сочленениях. Короче, сначала научись плести корзину, чтобы понять, а после рисуй. Букет в алюминиевом бедоне. Темно-зеленый цвет, это смесь синей желтый Чтобы убрать яркость зелени, ее можно погасить капелькой коричневой или красной краски. Или когда пишешь тонко на растворителе, то яркость зелени гасится за счет охристой подложки. В букете будут присутствовать ромашки. Во-первых, это тоже полевые цветы, а во-вторых, они, они разбавят синие пятна васильков. До этого я говорил, каждой ноте свое время, а каждой краске свое место. Настало время васильков, для которых будет применена другая синяя краска, это голубая ФЦ. В данной ситуации, ее лучше ни с чем не смешивать, она убьет любой цвет, особенно по высыхании. Прозрачную с непрозрачной краской, лучше не мешать. Голубую ФЦ краску, можно замешать только на белилах, она останется сама собой, и вместо синей, просто станет голубой. О, стих получился. В сравнении с кобальтом синим, который в смеси на белилах, дает оттенок, тяготеющий к фиолетовому, ФЦ имеет ярко выраженную чистую синеву. Намешивать ее с белилами нужно с небольшим запасом в меньшую сторону. Например, если нужен светло-голубой, смешайте его на полтончика светлее, чем он должен быть. Кто смотрит мои видео внимательно, я всегда говорю. Прозрачные краски в смесях по высыхании, стремятся на поверхность, за счет своей ядовитости. В данной ситуации голубая ФЦ на белилах по высыханию, все равно покажет свою яркость. Прозрачные краски остаются неизменными, неизменно только на высохшей поверхности, в своем чистом виде. Но это уже о многослойной живописи. Пока смотрите, как мазались васильки, кстати, мазались они обыкновенно, ближе к окну, посветлее подальше от него темнее, потому что больше краски голубой ФЦ. Повнутрь цветков залезал чистой ФЦ краской. Никакой другой краски по цвету в цветах васильков не было. Только синяя с белилами. Еще была взята одна прозрачная краска, Краплак розовый прочный, мне не хватило каких-то красных цветочков в букете. По свойствам и ядовитости схожи с голубой ФЦ. Краплак тоже замешал, на белилах и разбавил букет этими красноватыми цветами. Что за цветы, не знаю, может клевер, может репейник, а может быть и розовые розы цветки Соколовой. Вначале сказано, что заказ был именно на васильки. Но я не стал их делать центром композиции. Пока смотрите, объясню, как вижу или слышу. Опять о музыке. Дирижер взмахнул палочкой. Оркестр задал тему произведения на несколько тактов и вдруг заиграл инструмент, который своим тембром, не нарушая тональность, пронзил весь оркестр, дал мелодию. Это скрипка также сработала и голубая ФЦ-краска на васильках. Смотрите, васильки находятся в стороне от центра картинной плоскости. Но именно они сразу бросаются в глаза. Своей звучностью, чистотой краски, да и в золотое сечение вписались. А далее начинаем рассматривать картину. О, тут еще и грибы есть, там и землянейка в кружке. Кстати, землянейка это просто кадмий красный. В тенях кучки использован чистый Марс Коричневый. Только тени должны быть не яркие. Свет все-таки не как от искусственного освещения, он рассеянный. На стене висит полотенце или рушник, фиг ее знает. Белая тряпка, короче. К красным нарисован узор на этой тряпке, а светлым голубоватым колером какие-то там рюшечки. Почти закончил картину и пришла в голову мысль нарисовать на окне легкую занавеску. Не знаю, может и зря, но мне показалось слишком светлое оконное пятно. Повторюсь, натуры нет, референс только в голове. Голубоватой смесью, которая кубаль с белилами, прозрачно наносил штрихи занавески, чтобы немного просвечивало то, что за окном, ведь не зря я это рисовал. Ну вот. На этом можно и закончить. Поставил картину сушиться. Но две картины из трех продолжал писать, ведь три краски оставались после каждого сеанса. И где-то дня через 3-4 снова взглянул на картину с васильками и увидел, кое-что можно поправить. Не буду называть это четвертым сеансом, так как времени ушло там минут 5-10. Просто нужно было покрасить небольшой кусок стены. Ну, просто как маляр красит стену, вот так и нужно было покрасить. А именно, затемнить стену, не переписывая ее. Сейчас пойдет лиссировка. Краска исключительно прозрачная. Разбавлять ее нужно или маслом очищенным, или лаком. Я разбавлял двойником. Две части масла плюс одна часть лака. Тональность картины и стены под дерево. Охра. Сначала взял Марс желтый прозрачный. Попробовал мазнуть ей стену. Краска оказалась слабоватой для такой подложки. Конечно, марсом желтым можно затемнить, но это в несколько слоев и через несколько просушек, а время жалко. Из этой серии есть краска потемнее. Марс оранжевый прозрачный, он подошел, немного затемнял стену. При покраске стены, обратите внимание, закрашиваю левую сторону букета, прямо по цветам, бидону. Здесь не нужно бояться, что как-то повлияешь краской и что-то испортишь. Для синих цветов, у Марса оранжевого, не хватит силы их изменить. А на белых ромашках, которые в тени, ляжет желтоватый оттенок. Немного затемнит белизну, впрочем, как и положено в данной ситуации. Ведь белый цвет обязательно примет и отразит окружающую среду. В данном случае цвет дерева от стены. Рефлекс алюминиевого Бедона слева, тоже примет на себя отражение стены. Да что я завелся? Вы и так все знаете с верхнего левого угла вел чуточку кобальта синего. Он еще немного затемнил сторону, куда меньше попадает свет от окна. И еще, синяя краска в сочетании с сахристой подложкой придавала некую зелень деревянным доскам. И это хорошо, как будто они уже не свежие, все-таки деревня. А, а, деревня. Хотелось бы сделать вывод. Сначала о главном герое – цветы Васильки. Они прекрасны в природе, в ржаном поле, там в сочетании с другими цветами и тому подобное, но в живописи к ним нужно подходить с осторожностью. Я говорю о синем цвете, который сам по себе сложный. Теперь о времени написания. Есть ли смысл писать по этапам с просушками, чтобы терять на это время? Во-первых, чистое время для написания данного натюрморта ушло немного, карандашные эскизы не считаются. Если есть натура, садись и пиши. В стиле а-ля ушло бы часов 8 без отрыва. Но действовать нужно было бы с большой аккуратностью, чтобы одну краску не смешать с другой уже на холсте. Просушки исключают возможность смешивания нежелательных красок. Слушай, сколько у меня ушло времени. На первый сеанс с серым подмалевком ушло не более часа. Естественно, там рисовать нечего. Одним цветом три формочки изобразить. На второй цветной не более, ну часа два, и на третий было затрачено времени ну часа три, ну максимум может быть четыре, там повозился с перекурами. Примерно то же, что и в один сеанс, но преимущество есть. Во время просушек отдыхаешь от картины, чтобы не замыливался глаз, и после видишь ее по-новому. В итоге с просушками за две недели с таким подходом получилось написать три картины, две из них большого формата. А главное, не потеряешься в палитре цветов, потому что каждый раз, она состоит из одних и тех же красок. И каждый колер составляется почти одинаково. Но человек не машина. Составить два раза одинаковый колер затруднительно. Все равно, на каплю, но ошибешься. А вот эти капли на холсте, при одном цвете, дадут еще дополнительные оттенки. Об этом более подробно, во второй части данного эксперимента. Три картины, одной палитрой. До встречи друзья. Продолжение следует.